Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры, а также всем, кому интересен заработок в интернете. Вот это моя страница. Зовут меня Олег Игнатьев. Это моя страница ВКонтакте. Это моя группа ВКонтакте. Неделю назад я, правда, до этого еще долго присматривался к этому проекту, так как получал постоянно письма от Артема Плешкова. И решил все-таки принять участие в проекте CryptoHands. Вот сейчас я нахожусь в своем кабинете рабочем. И вот за это время мой доход составляет на сегодняшний день 0.3 эфира. Но скажу сразу вам, что 0.15 эфира я точно потерял, так как у меня не было возможности свое время своевременно купить третий уровень. Ой, точнее, нет, второй уровень. Поэтому сейчас вот доход у меня 0,3 эфира. Ну, и, в принципе, об этом сильно не жалею, так как я знаю, что этот проект надежный, и все сетевики, кто, скажем так, прошаренные сетевики, уже давно вошли в этот проект, и проект успешно развивается. Тем более в команде Артема Плешкова, известного в интернете человека, к нам вчера присоединился Евгений Ванин. Вы тоже, наверное, знаете этого человека. Это успешные инфобизнесмены. Поэтому находиться в команде таких людей очень приятно и комфортно. И вообще у нас команда очень дружная, отличная поддержка. По всем возникающим вопросам ответы поступают буквально незамедлительно. Так что призываю вас принять правильное решение и начать зарабатывать реальные деньги в интернете. Всем пока!